Приветствую вас на второй части урока «Как зарегистрироваться в ВКонтакте». Покажу, как производится регистрация с телефона. Вот Обратите внимание, пришло письмо на мою почту от Контакта Для того, чтобы я подтвердил ее, потребовалось несколько минут. Для завершения привязки в тексте письма есть такая ссылочка, я на нее нажимаю просто. Получите вот такое сообщение. Адрес электронной почты успешно подтвержден. И можно начинать оформлять свою страничку ВКонтакте. А сейчас зарегистрируем наш новый аккаунт с телефона. Я подключусь к своему телефону через программу TeamViver, о которой я рассказывал. Запущу сейчас на телефоне клиент, QuickSuppet. Нажму «Подключиться». Разрешу доступ к телефону. Еще раз разрешу. И вот мой телефон. Для того, чтобы зарегистрироваться в ВКонтакте, требуется установить на телефон приложение ВК. Я сейчас посмотрю, установлено оно у меня или нет. Оно у меня уже установлено. Приложения все устанавливаются через Play Market. Заходим в Play Market. В поле поиска печатаем ВК. И вот то приложение, которое нужно установить. У меня оно уже установлено. У вас будет кнопочка «Установить» приложение устанавливается на ваш телефон дальше запускаем это приложение это приложение я на телефоне раньше не запускал вот точно так же будет выглядеть и у вас. опять же контакт предлагает вам зарегистрироваться через facebook. То есть если у вас на телефоне стоит приложение Фейсбука, вы можете, опять же, сразу же связать эти две социальные сети и взять ваши регистрационные данные из профиля Фейсбука. Это называется регистрация в один клик. Я не стал это показывать на компьютере и здесь тоже не буду показывать. Нажму просто на кнопочку зарегистрироваться и введу номер телефона, на который я буду проводить регистрацию. Введу номер телефона, на который у меня установлено приложение. Я тоже его предварительно сохранил в блокнотике. Сейчас его скопирую и вставлю, опять же, через нажатие клавиш Ctrl-V в поле номер телефона. Нажимаю Enter, вот. Ставлю чекбокс, что ознакомился с правилами и политикой. И нажимаю «Получить код». Сейчас на телефон придет смс от контакта, опять же, с кодом. Вот он, этот код. Так как я смс получил на тот телефон, на котором установлено приложение, видите, его даже и вводить не надо, она автоматически считалась. То есть я подтвердил свой же телефон. Ну а дальше уже знакомое нам действие: Пишем Игорь, Вивастаров, мужской, нажимаю далее, дату рождения. Опять же, коллеги, можете указывать нереальную дату, но чтобы возраст у вас был все-таки больше 18 лет. Нажимаю ОК, нажимаю Далее и придумаю пароль. Опять же, пароль должен быть длинным, английские буквы, цифры, подчеркивания. Пароль у меня уже есть, я для этого уже для второго аккаунта буду использовать такой же пароль, ну, чтобы не путаться. Опять же, сохраню их в блокнотике. и вставлю в поле пароль. Вот на телефоне мне предлагают подтвердить мой пароль. И в поле подтверждения пароля опять же вставляю повторно тот же самый пароль. Нажимаю клавишу «Ввод» и нажимаю «Далее». Появляется страничка, которая сразу же предлагает вам, ваших друзей, которые есть у вас из Фейсбука, добавить в ВКонтакт. Я этого делать не буду, нажму «Пропустить». Опять же, социальная сеть ВКонтакте пытается помочь вам найти друзей из вашего списка контактов. Если кто-то с номерами из вашего списка контакта пользуется ВК, они получат приглашение, добавятся к вам друзья. Я опять же нажму пропустить. Ну и опять же пошли предложения по уже оформлению профиля. То есть можно загружать фотографию, То есть щелкаю на кнопочку загрузить. Мне предлагают либо сделать снимок с камеры телефона, либо загрузить фотографии, которые находятся на вашем телефоне, я разрешу доступ к приложению ВК к хранилищу медиа, мне покажут какие у меня фотографии сейчас загружены выберу, например, вот эту фотографию нажму готово потом ее всегда можно поменять ну и опять же пошли предложения кого я могу добавить к себе в друзья, я этого делать не буду, вот таким вот образом выглядит мой профиль ВК на телефоне, то есть моя стена на телефоне. На этом регистрация закончена. Как редактировать профиль, как работать с мобильным приложением ВКонтакте, я расскажу об этом в отдельном уроке. Всем спасибо, успехов!